Как в продающем видео добиться удержания зрителей? Скажу сразу, начните с одного глобального вопроса, зачем мне, как зрителю, смотреть ваш видеоролик до конца? Что он мне дает? Какую полезность он несет? Где он поможет мне сэкономить или улучшить как-то качество моей жизни? Когда вы сможете ответить на этот вопрос, пишите сценарий. Только на этапе сценария вы можете проработать доскональное удержание зрителей, а уже сам видеоролик покажет, были вы правы или нет. Если у вас остались вопросы, пишите их под этим видео. А также можете узнать больше по этим контактам. Пишите, звоните, приходите, дружите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса». Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки нам под этими видео. Спасибо.